Вчера дал слабину, записал такой душевный ролик, душевное видео, рассчитывая, что подписчики каким-то хером среагируют. Нет, дурак, потому что рассчитывал на то, что люди, которые за столько лет ничего не сделали в сторону поддержки канала, даже своими сраными лайками, блядь, там какими-то комментариями, еще чем-то, за исключением, естественно, за исключением благородных единиц, тех самых, кто меня поддерживает, постоянно пишет и участвует в жизни канала. Я просто дурак, что рассчитывал, что блядь, толпа имбецилов может что-то предпринять, что-то нормальное. Один даже дебил умудрился писать мне, типа, это предлог для отписки. Да пошел ты в жопу, ушлепок. Так вот, ну, суть как бы не в этом, не будем об этом говорить. Хотел снять видео на тему «Самый главный вопрос человечества». Знаете, многие говорят, мне пишут там о смысле жизни, многие говорят о вечности, о бесконечности, там кто-то даже умудряется пародировать некоторые мои э, части и название моего канала и многое другое. Но э, несущественно совершенно, потому что, извините, дело не в названии канала, дело в человеке, который говорит э, вам в экран, в камеру, не знаю, это в объектив, но и вещает и высказывает свое мнение, свое видение того, что происходит вокруг. Так вот, э, суть видео, тема видео, самый главный вопрос в жизни. Вообще, самый главный вопрос человечества. Я много всего перебрал, много всего смотрел и думал, что же это такое за вопрос. Ну там смерть, жизнь, там смысл, религия. Да, очень много всего. Но нет. Это не самый главный вопрос. Самый главный вопрос, как, как бы это странно на самом деле не казалось, но я думаю, вы сейчас поймете, куда, куда я клоню, и поймете вообще, о чем я вещаю. Учитывая то, что идиотов вокруг нас, 95-97, может быть, даже 99%, как некоторые из моих подписчиков высказывались, из моих зрителей, не знаю, подписчики, не подписчики, и каждый человек имеет свойства и слабость, делать гадкие вещи, самоуничтожением заниматься, бухать там, еще чем-то. Многие на наркотиках, да, то есть, ну, как бы хватает всякого. Верят, вступают в какие-то финансовые пирамиды. Я вам с абсолютной уверенностью скажу, что большинство людей на самом деле, на самом деле, увлекаясь алкоголем, Говорю от первого лица, потому что я в свое время очень крепко бухал. Последнее время так, чутка иногда бывает, но как бы это несущественно. А раньше, да, о, я квасил вообще нормально так. У меня и бабла была дохерища, и возможности, и здоровье, и всего остального. Так вот, суть такая. Учитывая то, что большинство увлекаются алкашкой, как бы то ни было, потому что алкогольная промышленность процветает, это не секрет то самый главный вопрос в жизни большинства людей – это как бы так не поднять вторую рюмку. Бухать человек начинает трезво, абсолютно трезво первую рюмку поднимает. И он думает, что все будет дальше нормально, что все будет дальше отлично. Но вот вторая рюмка – это уже продолжение. Человек после второй берет третью, четвертую, пятую, десятую, пошло и поехало. И у каждого праздник заканчивается по-разному. Я не буду вам рассказывать. Каждый из вас имеет, наверное, свои истории, свои какие-то моменты. Может быть, даже запойные какие-то промежутки времени, моменты. Не будем... Спорить не будем громогласно заявлять о том, что мы безгрешны, что мы такие охеренные, что мы такие святоши все и все дела. Не бухал, наверное, только тот человек, у кого здоровье. Нет. В прямом смысле слова. Если ты реально болен чем-то, у тебя проблемы там, с печенью, еще с чем-то, то ты не бухал. Все остальные, ну не рассказывайте мне сказок, что вы святые, что вы такие чистоплюи и прочее. Либо у вас патологическое неприятие, и алкоголь, он просто как прям реально вышибает ваш организм. Ну, то есть вы не в состоянии по уровню здоровья справиться с этим. Ну, либо вы просто лицемеры, потому что, мне кажется, с молодости все бухали, все квасили, все кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Я знаю единицы людей, реально единицы людей, кому родители... В свое время заложили интеллект в голову. Помогли двигаться куда-то, правильно поступать, не курить, там еще что-то. Это единицы. Давайте их не будем трогать. Общая масса, большинство, недаром я же сказал, что процветает алкогольная промышленность. Они квасят, и квасят по-черному. Кто-то от какой-то проблемы, от какой-то беды. Кто-то просто так, потому что ему скучно. Кто-то там еще что-то, еще что-то. Блин, да причин в принципе побухайте... Это... Их особо-то и не надо. Человек просто берет и квасит. Вот и все. И самый главный вопрос человечества, на самом деле, по факту, это не полеты в космос, это не какие-то там дальние миры, вселенные, там, я не знаю, бессмертие и все остальное. Нет. Самый главный вопрос это, как найти в себе силы, как найти в себе разум, чтобы не поднять вторую рюмку чтобы потом не проснуться где-то там после пьянки и не пытаться вспомнить, а что там было. Вот это, да, вот это главный вопрос. Потому что все это в итоге ведет кого-то к алкоголизму, кого-то к разрушению семьи, кого-то к разрушению карьеры, кого-то просто к обезденежению. Обезде, обездень. Ну, в общем, вы поняли, да? Большим тратом. Большим тратам проблем. Кто-то из этого сидит в тюрьме, кто-то из за этого, ну, список довольно огромный поэтому. Как бы тут уже даже и в подробности не стоит погружаться. Вот он, самый главный вопрос человечества на данный момент. Как бы это так, вторую рюмку не выпить, чтобы не забухать и не вкатиться в пьяный угар. Вот и все. Я сказал вам все, что хотел. Воспринимайте как хотите. Мнение свое высказывайте, мне будет просто интересно. Всего доброго, берегите себя. Пока.